здравствуйте дорогие друзья с вами михаил прошурин и сегодня мы с вами научимся делать заставку для своего youtube канала чтобы сделать заставку для youtube канала нам понадобится специальный сервис Итак, я перехожу сейчас на специальный сервис нас перекидывают вот на такую страницу все ссылки будут внизу на этот сервис. Итак, чтобы нам работать в этом сервисе, нам потребуется зарегистрироваться. Нажимаем вход. Логин. Я здесь зарегистрирован. Зарегистрирован я через Google. Хожу через Google. И нас перекидывает вот на такую страницу. Здесь мы можем с вами делать заставки для своего YouTube канала итак сейчас я вам покажу как сделать заставку а потом объясню как работать на этом сервисе итак давайте посмотрим вот здесь у нас есть бесплатные шаблоны нажимаем нас перекинуло в бесплатные шаблоны итак давайте вот попробуем сделать вот такую заставку нажимаем на это окошечко у нас открывается вот такая вкладочка. Итак, чтобы нам сделать свою заставку, мы нажимаем вот на эти шестереночки. Нажали и нас перебрасывает. Здесь он просит нам загрузить фотографии. Нажимаем. Папочку с фотографиями я уже подготовил. И вот я загружаю сейчас две фотографии. Размеры фотографий. Я вам потом скажу, если вы будете смотреть дальше видео. Итак, загружаю фотографии. Одну. Вот он загрузил. Сейчас мы загрузим вторую. Вот он загрузил вторую. Вот загрузилась у нас вторая. Теперь нажимаем на эту кнопочку. Вот у нас фотографии. Так как я сделал размеры, то он сразу же все в рамочках. У нас не надо ничего двигать. Если будут большие размеры, то вам придется редактировать. Так нас все устраивает. Нажимаем. Это тоже нас фотография устраивает. Тоже нажимаем. Он просит нас написать здесь какие-то надписи. Какие будут? Ну давайте напишем и посмотрим, что у нас получится. Итак, пишу. Картинка. Дракон. Дальше здесь мы можем с вами прослушать, какую музыку мы хотим, чтобы было на этой вкладке. Нажимаем, нас перебрасывают вот сюда. Если мы нажмем сюда то мы будем слушать музыку. Прослушали музыку, если нам музыка понравилась, мы ее оставляем. Выходим и нажимаем создать шаблон. Идет редактирование шаблона. Вот нажимаем на эту кнопочку и будем смотреть предварительный просмотр. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас получилось? Вот он нам грузит предварительный просмотр. Итак, он загрузил. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Прогружает. Вот мы с вами видим фонаши фотографии. Вот они. А вот он написал. Картинка дракона. Вот так вот можно сделать любую заставку. Итак, чтоб отредактировать эту заставку, если нам что-то не понравилось, мы нажимаем вот на эту кнопочку. Редактировать. И вот здесь мы можем все редактировать. Можем поменять картинки. Вот эту заменить, и эту заменить. Можем поменять музыку, какую мы хотим. Вот здесь мы выбираем музыку, какая будет проигрываться у нас. И вставляем свой видеоролик. Вот так вот делается заставка. Ну а теперь немного поговорим о размерах картинки. Итак, я перехожу на свой рабочий стол. Размеры картинки у нас должны быть, сейчас я вам открою и покажу. Вот разрешение 225 на 127. JPG. Вот такие картинки. Как изменить размер картинки, у меня есть тоже видео. Вы загружаете любую картинку, подгоняете вот под этот размер и у вас тогда все получится, все вставится нормально, аккуратно в рамочке. Если вы не подгоните, то вы можете сами поэкспериментировать, что у вас получится. Дальше переходим опять на наш сервис. Итак, я вам хочу рассказать, что еще можно посмотреть на этом сервисе. Мы с вами рассмотрели... Бесплатные шаблоны. А теперь мы рассмотрим все шаблоны. Вот это у нас все шаблоны. Где не написан бесплатный, то это уже платный шаблон. Вы также их можете просмотреть, но редактировать вы их не можете. Чтобы сделать шаблон для себя, которого... Здесь нету в бесплатных, придется заплатить денежку. Итак, переходим в цены. Нажимаем цены. И нас встречает вот такое окошечко. И вот бесплатно личный эксперт, профессиональный предприятие. Я лично взял для себя личный и заплатил 3 доллара 49 центов. И мне открылись личные вкладки. Это вот такие. Сейчас я вам покажу. Вот где написано личный. Я эти шаблоны уже могу переделывать под себя. Вы просто наводите на него и смотрите, что он показывает. Какой шаблон получится. Вот, например, находим еще. Это бизнес. Этот у нас не получится. Можем вот такой сделать. Но где написано личный, тот вы можете переделать, если вы заплатите денежку. Сейчас я перейду мои заказы. И покажу вам свою ученую запись, где я оплатил и до какого числа у меня оплачено. Вот смотрите. Нажимаем. И вот здесь у меня написано, что я заплатил 3 доллара 49 центов. Я целый месяц смог пользоваться этим сервисом и делать свои заставки. От 7 августа и по 7, по 7 сентября 2020 года. Итак, что я еще посоветую вам посмотреть на этом сервисе. Если вам что-то будет непонятно, то вот здесь есть поддержка. Здесь у нас все ответы на вопросы. Вот здесь вы можете почитать все и узнать, что вас интересует. На многие вопросы здесь есть ответы. Полистайте, посмотрите, поэкспериментируйте сами, как сделать, что написать вам, Какую вы хотите заставку? Ну, я выбрал платную, ну, а вы можете на бесплатную сделать заставку, если у вас нет денег. Изучайте, смотрите. Если что-то непонятно, задавайте мне вопросы. Я постараюсь ответить на них. Ну, а с вами, как всегда, был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. До свидания.